Я <смех> не хитрость, пирата! Или лесы, но не суть важно. У тебя ни шанса не было! Ар, я пришел по твою жопу! Ну, как сокровище, ты понял. Я не могу бегать, как раньше, но запросто могу разобраться. Ар, здесь гораздо более просторно. Можно мне ненадолго остаться. Эта игра была полностью сфальсифицирована. Вот что ты получаешь оставил меня ждать. Это не моя вина. У меня толстые мастиковые пальцы. и Я не могу нажимать на кнопки. Мистер обнимашка напугал меня снова. Если я получу скример, то ты его тоже получишь. Ты не устанешь подыхать. Не так ли? Где мой клюв? Застрял у тебя во лбу, конечно же. Ты не устанешь от моего голоса. Не так ли? Пойдем в поле уединенное место, чтобы я могла тебя съесть. Не бойся. Скоро ты станешь в точности, как я. прекрасно. Теперь я играю, разберись, собери обратно, Ты ничего не почувствуешь. Я всего лишь хотела дождаться удобного момента, чтобы зайти. Мне намного веселее тусоваться здесь с тобой, Но он здесь не всегда наблюдает, Тот, кого тебе не следовало убивать. Никогда бы не подумала, что смогу проиграть через эту вентиляцию, но теперь мы, глюисты. Позволь мне показать, как пломать твое лицо, чтобы выглядеть как я. Я была первой, и я видела всё. Продвиги ближе, давай улыбнёмся глюисту. Я видела его, того, кого тебе не следовало убирать. Время встретиться лицом к лицу с последствиями твоего провала. Пора наконец увидеть все факты на лицо. Тебе всегда было суждено потерпеть неудачу. Ты моргнул. Что это за новая тюрьма? Это я, в ловушке или ты? Пожалуй, мы оба. Я хоть и потерял свое лицо, но даже я видел твой надзирающий взгляд. Твою беспомощность словно музыка для меня. Я не ненавижу тебя, но не стою меня на пути. Я узнаю тебя, но я тебя не боюсь, по крайней мере теперь. Остальные находятся под моей защитой. Остальные просто животные, но я хорошо себя осознаю. Какой свет тебя не спасет. Я всегда прятался в твоей тени. Какой подарок наслаждения, жертва, которая не может умереть. Мне дана плоть, чтобы стать твоим мучителем. Делан, но не тобой тем, кого не следовало убивать. Позволь мне собрать тебя обратно, чтобы, чтобы разрывать ряду. куски снова и снова. Посмотрим, как долго я смогу разрывать тебя. счастье. Уверяйте я самый что не на есть настоящий. Нечто большее, чем люди ужаса. Мы знаем, кто наши друзья, и ты не один из них. Тебе не уйти. Тебе не спастись. Сын, мой Огонь не меня вечно, и ты тоже будешь гореть! Я, что вчера вспоминал мне творить его деяния. Прилет влет огня, и от того, Это кошмар, от которого не пропроснуться. Кошмар только начался. Испробуй смерть. И снова, и снова, и снова. Я уже засающее отражение -тра того, что ты сделал. Иди ближе и почисти мне зубки. Ты не такой уж и большой. Всего на один укус. Ты знал, что в конце концов я тебя достану. Здесь недостаточно места для нас обоих. Свети фонарем сколько хочешь. Все равно он тебя не спасет. Похоже, случилось что-то плохое. Наверное, ты забыла обо мне. Хочешь увидеть комнату соскабливания? Я слышу, как ты дышишь. Признайся, ты хотел впустить меня. Почему ты прячешься за этими стенами? Не стесняйся. Странные обстоятельства свели нас вместе. Похоже, ты не пришел на моя шоу, поэтому шоу пришло к тебе. Выступления расписаны четко по часам, ни минуты раньше, ни минуты позже. Настал черед отбросить твой последний поклон. Мне жаль, но эта сцена слишком мала для нас обоих. Отменяли воле выступление, и оно было поставлено на бейс. Пссс, у есть что рассказать тебе. Эй, эй, я хочу тебе кое-что сказать. Пссс, эй, сюда, подойди поближе. Прости, можешь ли ты подойти немного поближе? Эй, я здесь внизу, привет, я хотела спросить кое-что. Готова поспорить, ты не рассчитывал на меня, да? Повернись спиной на секунду, и я такая, взюм! На нельзя! Ты и я не разговариваем так часто, как хотелось бы. Все меня недооценивают, но потом они поворачиваются спиной, и я такая, буй, такие, Уэээ". Посторонись, Фредди Фазбер, счастливая лягушка, новая звезда шоу! Мы только начали... Я никогда не позволю тебе уйти. Я никогда не дам тебе покоя. Я не дам тебе покоя. Я считаю это достойной смертью. Не совсем. Это было довольно жалко. Если вы будете сидеть в реки достаточно долго, то увидите, как тело вашего врага проплывает мимо. Даже обезьяны падают с деревьев. Гвоздь, который торчит, забивается. Талантливые ястре прячется и когти. Разве тебя не злит быть убитым второстепенными персонажами? Опасный незнакомец! <смех> Я просто ждал, пока ты потеряешь бдительность. Упс, это оставит последствия. Вот как это чувствуется. И Теперь ты можешь использовать это снова и снова и снова. Вечно. Я никогда не позволю тебе уйти. Что ты думаешь о моем поступке? Я не выхожу часто, поэтому тебе придется простить мой энтузиазм. Надеюсь, тебе понравился грандиозный финал. Сейчас мое время съездить. Он пытался освободить тебя. Он пытался освободить нас. Но это позволит ему случиться? Я буду удерживать тебя здесь. Неважно, сколько раз они нас сжигают. Пожалуйста, заплатите пять монет. Пожалуйста, заплатите 5 монет. Пожалуйста, заплатите 5 монет. Вы пытаетесь обмануть... Вы пытаетесь обмануть... Фредди, это не нравится. Спасибо, что заплатили 5 монет. Почему ты грустишь? Я правду сказал, ты сам знаешь. А теперь ты умираешь. Так приятно снова увидеть тебя, мой верный друг. Но теперь твоя жизнь должна закончиться. Какой прекрасный день, чтоб прийти сюда и сказать, Что твое лицо и плоть я должен содрать. Какое удовольствие, а прийти сюда и увидеть, Как твое лицо ударяется в бетон. Ношу я гитару свою, теперь я к звездам пойду, И сердце Твоё гитары проткну. Так-то! И не возвращайся сюда больше, слышишь? Это проучит тебя за попытку меня обмануть. Думал, что сможешь одурачить меня этим знаком? Но я оказалась слишком умна для тебя. Может, мне и не нравятся мокрые полы? но запах свежего мяса слишком заманчив! Упс, похоже, в этот раз подскользнулся ты. Что я могу для тебя сделать? КАРРРРР! Чем могу быть полезен? КАРРРРР! Кто дотронулся до моей птички? КАРРРРР! Ты нравишься моей птичке. Что ж, могу сделать тебе одолжение? КАРРРР! Когда играешь с огнем, об него можно и обжечься. КАРРРР! Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь. Ты и я вместе будем сочинять музыку очень-очень очень долго. Ты слышишь это? Это сладкий-сладкий вкус твоей вечной тишины. Эй, перестань шуметь там. Пока я здесь, детства играешь по моим правилам, мне дали запрос на песню, и сейчас я ее спою! Не отвлекайся, я готова к съемке крупным планом. Улыбочку? Скажи сэр! Сегодня все обо мне, мне, мне! Время твоей шоковой терапии. Посмотрим, на сколько кусочков я смогу тебя разрезать. Ты не умрешь, но будешь мечтать об этом. Я всегда возвращаюсь. ]awns. Скоро все закончится. Есть место для еще одного. Sh проведи вечность внутри со мной. Я искала тебя, и теперь я тебя не отпущу. Я так рада, что нашла тебя. Позволь мне освободить место в комнате для тебя. Ау, что за? Ау, -а -а, что за неудача? Сделаю я хитренькую вещь. Наренький новичок будет очень зловещь. Ау, -а -а, что за неудача? Ау, -а -а, что за неудача? Сражаться любишь ты со всеми. Добавлю ночь твою проблему. Ау, -а -а, что за неудача? Ренгина вечер будет очень зловещ, ау, ау, что за неудача! Ау, что за неудача! Родца любишь ты со всеми! Добавлю в ночь твою проблему! I always come back.